Три месяца назад анонимный источник прислал нам жесткий диск с необычной записью. С тех пор правительство США забрасывает нас судебными исками, требуя сдать или уничтожить материал. А наши серверы регулярно подвергаются хакерским атакам. Чтобы защититься от дальнейших нападок или расправы, мы опубликовали и полную версию видеоматериала на нашем сайте. Правительство США до сих пор отрицает подлинность данных записей. Тройное W, The Truth Behind. The... Валим отсюда! Давай! Давай! Где же выход? Патроны почти все! Там, слева! Мы только что оттуда! Чёрт! Их слишком много! Что? Ноги отнимись? Батарейки сели? О, нет... <свист> Твою ж мать. Запретная сон. Четырнадцатью часами ранее. Костюмчик просто секс. Но мы все равно не просочимся туда. Спакуха, Накинешь куртку. Ага, Кларкент. Очки надеваешь, и все такие... Да, это же другой человек. <свист> Между ног не жмет. Норм. А что такое тяжелое то Аккумулятор для фонаря 3D-камеры. 24 часа. Без подзарядки. Ну да, таскать-то не тебе. Прокачаешься, Брюс Ли. Давай, камон. Иди сюда, ублюдок. Давай, давай. Хорош, сдаюсь. Тук-тук. Привет, детишки. У вас тут что, репетиция гей-парада? Тоже хочешь? Эй. Ты еще будешь гордиться своим братом, когда он станет самым знаменитым VIP в городе. По-любому. Буду гордиться, если дашь ключи от тачки. Тачку? Бери. Спасибочки. Лучший брат на свете. Как я выгляжу? Круто. Да уж. Ой, только что тут царапается на шее. Ты не могла бы... Ага. Где? Чуть левее. Так. Наверное, лейба. Вот так. Ничего не вижу. А я вижу. Ничего. Нет тут лейбы. А, уже прошло. Спасибо. Обращайся. Ладно, зайчики. Развлекайте друг друга дальше. Пока, красотка. Пока-пока. Такая телочка. У меня аж привстал. Коперни мне запись. Чего? Ты заснял сиськи моей сестры? Ты тоже хочешь кот? Ты снял сиськи моей сестры. <связь> Расслабься, Чуве. Мы вот-вот вскроем одну из последних тайн Второй мировой, а ты снимаешь сиськи моей родной сестры? Чувак, да это же сиськи а вдруг! Да, в... да <связь> камеру! Сигнал пошел. А, да. Ух ты! А <связь> что этот урод делает на моей руке? Я же говорил, это трансляция с вебки. Так мы будем держать связь. Круто! Да и заценю. Хо -хо, четко! Это же технология седьмого айфона! Прекращай тупить уже, а? Ты мне сиськи твоей сестры будешь включать? А, погнали! Слушай, еще не поздно. Ты можешь передумать. Почему это? Можно доработать костюм, поискать побольше инфы. Хорош, мы столько времени ждали. Совершенно секретно, чертова золота, круть, это опасно. Опасно. Хватит нудить. Ладно, шанс у тебя был. Надо все настроить. Что? Снимай эй, шлем. Эй, эй, давай эй, сюда, давай. Хорош. У нас все чисто, даже не надейтесь. Шутник что ли? Поржу после отбоя. Чего вам здесь надо? И какого хрена он одет как перец от звездных войн? У меня батя здесь работает. Мы на стрельбище. Этот парниша хочет научиться шмалять. Ну-ну, старик-то знает, что ты приехал. Ть, так точно. Вот. Черт. Позвонить ему. Нет, порядок. Нигде не останавливаться, с дороги не сворачивать. Как поняли? Не останавливаться, не сворачивать. И никаких глупостей. Все посерьезке. Ага. Слышь, а пропуск-то реальный? Сам ты как думаешь? Ну ты пожаренный, чувак. Тормози, тормози, приехали. Давай тебя экипируем. Так, ключи. Головой за тачку отвечаешь, чтоб не царапины. Обещай, не царапины. Я серьезно. Если что, ушатаю. А потом реанимирую и еще раз ушатаю. И еще, и еще. Да, да. Ну смотри. Эй, боец, погоди. Чего? Держи дневник. Будь аккуратен. Ты меня знаешь? Вот именно. Упсо, я нашел забор. Уверен, что это он? Похоже на то. Надеюсь, что тут. Чё у нас с охраной? Расслайд попку, их тут нет. Ток есть? Отключен. Уверен? Да, проверял. Ну ладно, тогда вперед. Отпускай, Маркус! Маркус! отпускай! Прости, проси! Только не умирай! Маркус, эй! Маркус? Чё? Ну что ты за ублюдок? Ты пощел ты. Видел бы ты свою табличку. Пора менять памперсы. Надеюсь, карамину это того стоило. Кстати, я понял, что ты шутишь. Да полюбасу. Пусть ты выживешь, а то, что между ног оторвет. Обращайся. Вот, ч фак, ⁇ фак, фак, фак, фак. Фак! там у тебя? Ч ⁇ ч -че? ⁇ патруль? Чего? Тебя видели? Не знаю. Черт. остановились. Будь аккуратнее! слышишь? Аккуратнее Тихо ты! Эй, что там? Пацан! Сиганул через дорогу. Откуда пацан возьмется? Да лось, наверное. Сам ты лось, рогатый. А может и рогатый. Моя давно мне не пишет. Эй, я серьезно, а если тут посторонний? А то тебе не пофигу. Да, наверное, показалось. Да это тебе показалось, что у тебя секс в жизни был. Это у тебя сейчас секс будет. Пойду отолью. не Это длилось вечность. У тебя явно талант. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это кто? Кто-то вы? Стоять за блядь! нам крышка. Я пришел с миром. Бали, Жемчужина бежать! Дорогу! Уходи налево! Нет! В другую сторону! Право, что ли? Черт! Ради. Ленивый упыри, прям как ты, пончик! Что? А! А! Ух ты! телка! Нет, нет, нет! Нет, а, а ну-ка, милая, не дергайся, Не с места. Даже не думай. А. Прости за эту крошка. В следующий раз я буду нежен. Эй, бросай оружие! На! Привет, привет! Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру 5, чтобы получилось joycasino5.com И вперед к новым выигрышам на лучших европейских автоматах Дамба Вот она Пухля, я нашел эту чертову дамбу Пухля, эй Камон, посмотри Меня с тобой не разговариваю Черт, там бойцы Ты там жрешь что ли? Говори, где вход. Где-то под дамбой. Ладно, буду действовать. Давай. Только не попадись снова. Вас понял. Плащ-невидимка активирована. Давай посерьезнее, а? Расслабься. Штайн писал в своем дневнике про паровыпускной люк. Ищи его. Люк, я твой отец? Ну что, нашел? Нет. Тут все затоплено. Работу ты не говорил. Это же дамба, дебил. Ты идиотина. Я что, амфибия? А? Эй, погода! а! Господи, да! Пару! Пару! Пару! Пару! Алло, Томас. Томас, ты меня слышишь? Томас? Томас? Томас, прием. Томас? Томас, прием. О, ты жив! Слава богу, чувак! Я думал, тебе конец! Я тоже фритузы наложил. Все пучком. Я в порядке. Костюм меня спас. 20 минут от тебя, не пука. Тут вся база на ушах. А ты, кстати, где? Без понятия. Два гейса не работает, но... Ты должен это увидеть. Какого чужого? Тебя что, кит зажрал? Ого! Вот мне повезло. Четкое место, да? Может, это и есть тот пароотвод, о котором писал Штайн? Ухля! это точно он! Я пошёл! Человек на Марсе Как чертов марсианин Квотни Где же моя картошка? Квотни Чего? Его звали Марк Квотни, герой фильма Марсианин, идиот Уверен? Да, уверен Как скажешь Ты же киноман Ой Что там? Тупик Видно, придется нырять Ретранслятор поставь надеюсь он работает. Работает. Поверь. Ладно, посмотрим, куда она ведет. Чао. Театр. Помню, ну что, куда двигать? качество. Что это было? Ты это слышал? Да, может, сквозняк тебе больше. Вытащили. Ненавижу их. А ты придумала, как вытащить золото отсюда? Давай сначала его найдем. Ага. Молодец. Лучше. Лучше. Шапень. Чего? Там кто-то есть. Я ничего не видел. Там кто-то был. Человек. Я тут не один. Может, ты уже пересмотрел? Нет, чувак. Это что это было? Мужик какой-то. А может, игра светли тени? Они плохо так они постарались, чтобы живой чел показался. Единственное, что там живое, это твое воображение, параноик. Но все равно, будь очень и очень осторожен. Не нравится мне это. Как будто ты на верном пути. Ага, ладно. Посмотрю, что здесь. Золотом тут не пахнет. Может, тут... Посмотрим. Аккуратней, чувак. Ох, ну и вонь. Зацени не бардак. Неудивительно, что мы продули войну. Извиняюсь, ты больше не вырастешь. Я Роберт Штурмфюрер Браун. Как думаешь, сколько наибой излета дадут? Баксов 200-300. Мелочь. Где мое золото? Опять летучие мыши! Нет. Это похоже на... Звук шел снизу. Что ты делаешь? Забейте на мышей! Пойду посмотрю. Что? Маркус, ты кусок. Вдруг это солдаты. Не хочу, чтобы в меня опять стреляли. Видишь, Я же говорил. А, эй, да, Ух не сестра. про Ух Здесь не ты. живой души. Ох Видишь? Ох ты. Ох ты. Ох ты. ты. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Не подходи! Ты меня поймаешь? Поймай я туда! Ой, что? выход, жордяй! Сволить, мрак! Воображение тебе по яйцам! Да всю жопу тебя распынает! Как же это, это злоток, зомби! Охренеть! Кто это? Во... Вот вы! Сырный нацист! Положи! Я не вижу! Макут! Макут! Ничего не видно! Макут! Макут! Выдыхай, жаробас. Зацени, я ему езжу встрою. отправил в Зомби-Лэнд! Ты меня утомил! Ты... Я в гребаных катакомбах, в которых обитает, не пойму что, жирный ублюдок. Иди нахрен! Да, да, ты жирный ублюдок, блин! Да, ты! Ну ладно, прости, я тебя вытащу, клянусь, вытащу! Только успокойся! О, я спокоен. Все это уже не весело. В следующий раз ищи себе другого подопытного кролика. Ну, хорей, а не <плёк> припух! Я это нравится. Хорош трепаться, ищи выход. Опять ты. Марко. Ты не в моем вкусе, не поняла? Не бери в голову никакого секса на втором свидании крошка ну что нашел выход Фашиков... Как там наши дела? Постарайся не сдохнуть. Я ищу. Не спеши. Я хорошо провожу время. Координаты есть? Конечно. Ладно, только закончу здесь. Ты чё? Ну зачем? Буду первым немцем, который О. сжег этот чертов. флаг. Интересно, что ты будешь делать, когда зомбаки слетятся на пламя, как тупые бабочки? Я жду а? Гори, гори, моя звезда. Дальше Ну все, кайфанул. Ты кончил? Не. Теперь все. Что там с шахтой? Ищи главный ангар. Направо или налево? Налево. Ты же говорил, америкосы не знали про этот бункер. Ну... Но... да. Но как же без них? Действительно. Лезут, куда их не просят. Короче, ангар где-то в этом районе. Что за хрень? Подойди поближе. А как же будь осторожнее? Ну, подойди поближе, осторожненько. <соспит> Отлично не понимаю ты о чем это винтовка м16 выпуска 60-х а не второй мировой непонятно и что базу официально закрыли и опечатали в 45 что так, это? так так дружок пойдешь со мной да получше хвоздадера Забудем ржавый кто знает вот вам свинцовые рульки! Чертовы янки-неудачники! Поняли? Я больше не хочу тебе помогать! Что за голос в моей голове? Блин, какого размера этот бункер? 8 квадратных километров Уверен, что я иду в том направлении? Скажу, что уверен, ты меня потом как зомби осколкал Точно, лучше не ложай Пойду-ка я сюда Ну, наверное, звездно-полосатые опять все с кому не Погоди-ка, стой. Это что? Это оно! Мы богаты! Золото! Мы нашли его! Там есть еще? Где? тут я про нацистов зомби опасность я богат да да теперь выбирайся оттуда выхожу, выхожу. А? Ты слышал да один из моих новых друзей а, а? вот ты где Прикинь, падла, в меня. У него как у твоей мамы. Похоже, у тебя мания. Фак, хожу круголями. С таким-то помощником ничего удивительного. Кажется, это путь к выходу. Кажется. Ладно, ты заблудился? Все кончилось. Видимо, карты врут. В них что не так? Я не виноват. Придется искать дорогу в книжуре. Блять, ты вот кто. Так, так, Посмотрим. По любому тут все написано. Не, я прошарил дневник вдоль и поперек. Там ни слова про карты. Что? В блокноте нет карты, Маркус. Ты мне его вместо туалетной бумаги дал, что ли? Блин! Слышал? Подчистилши, придурок! Кто-то разговаривает! Разговаривает? Крышняк твой протек основательно. Ну, опять. Чей-то голос. Не знаю. Может этот сквозняк из шахты? Ты задолбал ты со своим сквозняком, уже. Ладно, что он говорит? Я не разобрал. Можешь определить, откуда идет голос? Нет. И электрощитки. Может, тут есть электричество? Попробуй включить. 我不去。 Это очень-очень слой. Интересно, что -то... Не открывай. А, а вдруг там что-то ценное? Тут ручка. Нет, не трогай, Маркус! Останови меня, если сможешь. <свеч> Да? Алло, Ригейт? О, черт. О. Это пришельцы, чувак. Гребаные а пришельцы. По Он меня не тронул. Пошли. Пошли. Джонсон, наруши его и переверни на спину. Сейчас, чёрт, Жопа! свинота, блин! блин! Так, все, успокойся. Все сдохли, а ты нет. Оружие, где оружие? Так вот оно. Отлично, есть. Иди к папочке. Проблемы с доступом к JoyCasino.com? Добавьте цифру 5, чтобы получилось JoyCasino 5.com и вперед к новым выигрышам на лучших европейских автоматах. А ну-ка руки поднял. Не стреляйте, Опять ты что ли? Что там? Это он, тот фриц. Тащи его сюда. Пошли, давай парниша. Иди сюда. Вот от кого мне задницу бомбит. Ха. Дюк, в наручнике его. Да ладно, ребят. Прижми задницу. Слышь, сюда, Фриц! Мой дед в свое время валил ваших пачками. И я без размышления вынесу мозги из твоей нацистской башки. Засунь себя автомат в за... А Ты в шлеме. Слышь, когда мы свалим отсюда? Чего? Ты? Извиняюсь, мам, Мадама. Ридам. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. -во -во. Порежешься. Прости за губу, я нечаянно. Слышь, не бери в голову. Она всегда такая. ПМС хронический. Оу! -о, -о! О, Нил, извини. Расслабься. Я пошутил. Так вот почему ты не звонила? Эй. Чего? В чем дело? Я мочил зомбаков с удовольствием. А ваш отряд-то что так потрепало? Да никто так и не понял. Вылезла какая-то гигантская невиданная тварь. Попробовали вальнуть. Не вышло. Пришлось валить оттуда по скорой ко всем чертям. Кажется, я понимаю, о чем речь. Ты в порядке? А сам как думаешь? Ничем не могу помочь. Я не главный. Хорош уже. Вы же не за мной пришли. Рвешься в бой? Отлично. Короче, тема сверхсекретная. Мы должны были принести контейнер с какой-то бойдой. Вот только он был пустой. Сержант был зол как падла. Жуть какая. Тейлор, сюда! Есть соль! Город! Черт, Я не слышу, прием. Нет, цель не Нам надо выбираться Все в порядке. Помочь? Нет. Назад. солдат! Дамочки, теперь мы сами по себе. Сейчас зачистим оставшихся тварей. Сюрпризы мне не нужны, понятно? Но нас не хватает! Ты слышал приказ? Все по местам! Начинайте с коридоров, чтобы ни одного гнеляка не оставили! Нет, сэр. сэр! Это самоубийство! Заткните и возьми оружие! Это приказ, солдат! Так точно! А ты? Останешься с... с Майерсом. Он умер. Останешься. Сэр, он мертв. Мать их! Черт возьми! Теряем лучших бойцов. Тейлор, тащи сюда фрица. Есть, сэр. Шевелись. Слушай, пацан... Не путайся под ногами и не делай глупостей. Тогда все выберемся целыми и невредимыми. Это тебе понятно? Без проблем. Я за. Отлично! Он весь твой. Немчура. Эй, не зли его. Сиди тихо, <р> ладно? Вот дерьмо, блин! Черт! с какого хрена? Балите его! <р Property> Фашист. Такого на учениях не было. Какие идеи? Тихо. Это ничем не поможет. Смотрите, он все еще жив. <authoritarian Sarada> он жив. <programming sounds> Слушайте мой приказ, бойцы. Подкрепления не будет. Выбирайтесь сами, немедленно. Подмога в пути? Нет. Включите головы. Надо бежать. Сейчас надо уходить. Вас не оставят в живых. Они... О, черт. Дерьмо. Ничего не понимаю. я. Извините. Он что, сказал валить на китайском? Заткнись. Рот закрой. Вам уши оторвало? Он прямым текстом сказал бежать. Надо выбираться отсюда. Третий отряд седьмому. Как слышно? Послушай. Не подходи. Как слышно? Не прикасайся к нему. Вот дерьмо. <как> Слыша, Анил. <как> я знаю, что он имел в виду. Все верно. Никто за нами не придет. А я вам о чем говорю. Так что, пожалуйста, будьте добры. Да. Парень прав Лишние руки пригодятся а? Алло Сейчас, погоди Не нравится мне этот немец Пора выбираться Так, пацан? Спасибо Премного благодарен Собирай магазины с патронами И валим отсюда А как же я? Алло, эй! Нет, никакого оружия. Ладно, никаких игрушек. Да и не надо. Кому они нужны на такой чудесной прогулке? Вперед, будьте начеку! чеку. Не отставать. Двигай. Хорош, меня дергать. Потом переспите, хорошо? Чисто. Идем дальше. Чисто. Не отставать. Спасибо, Кэп. Сюда, Анил. Чисто. Отлично. Ура, скоро. Пошли. Давай шевелись. Так. Черт. Главный вход где-то здесь. Ребят. Вы напоминайте мне одного бывшего друга. Про булку не слышали? Проводник от Бога. О, Господи! Контакт! Чёрт победил! Ты же мать! Анил! А ты тебя что, я с вашим лодком? Вали его! Дерьмо, за километр несет! зашибись отлично что у него был мой автомат засранец а прости что спас тебе жизнь пожалуйста германия брат Хотел. Ого! Круто! Американские санкции! Пацан! Офигеть! А мне, можно гранату? А? Ну пожалуйста, маленькую! Обещаю взрывать только фашистов! есть Наверное подкрепление. Возможно, есть как нельзя вовремя. стойте здесь и не шумите. Да, Все Это лейтенант Тейлор. Армия США. Со мной двое выживших. Радиосвязи нет. Эй! Это лейтенант Тейлор. Армия США. Кто здесь? Не нет, нет, Тейлор. <RX2> Стой, где стоишь. <sounds> сэр, у нас двое выживших. Сэр, сэр, прием. Двое выживших. Стреляй! Стреляй! его? Стреляй! его? Сейчас вроде безопасно. Пошла. Отлично. Ну ладно, сам напросился Нет, нет, нет Стой. не стреляй Стоп, биты Данки Что? Не спрашивай, потом расскажу Только не это Повторяю, высота заблокирована. Революция. Эй, эй! Эй, откройте дверь! А ну-ка, открывайте! Эй! Черт! Блин! Ну же! А -а -а! Чтоб вас зомби зажрали! Черт! Блин! Блин! там! Прекрати стрельбу! Пожалуйста, скажи, что это такой солдатский будильник. Вот дерьмо. Это типа мини-атомная бомба. В авторежиме. Что? Пять килотон. Достаточно, чтобы смести все вокруг, но наверху будет слышен только хлопок. Атомная бомба? Ты что, издеваешься? Они не могут взрывать здесь атомные бомбы. Мы в Германии! И еще как могут. Не волнуйся, мы поджаримся, а здание останется цело. Ну ладно. Отлично. Стало гораздо легче. Ну вот и молодец. Мы теперь кто? Соучастники? Чего расселась? Выключи ее как-нибудь. Никак. Даже пытаться не буду. Шансов никаких, это же ясно. Чёртовы ублюдки! Прости. С чего бы? Ты тут ни при чем. Мы мясо. Всем плевать. Да, но если бы не это, бы здесь не очутилось. Ладно, раз уж ты напомнил, это все твоя вина. дождемся большого взрыва ты ничего не почувствуешь звучит не очень переживешь сомневаюсь плевать Интересный конец. Хэппи энд. Mm. Mm -hmm. Чего? Меня зовут Маркус. Дэби. Я собиралась поплавать, когда поступил приказ. Могла бы на пляже с друзьями нежиться. Что ты сказала? Поплавать, выпить баварского пивка. Ну, конечно. Плавать. Я идиот. Я знаю, как выбраться. Что? Как? Пойдем вниз. Это прикол? Мы потом с тобой пошутимся, хорошо? Идем, солдат, нам пора. Было оповещение, что все двери заблокированы. А кто говорит о дверях? Как я сюда попал? Доверься мне, Дэби. Ладно. Веди меня, крутыш. Ага, ладно. Без проблем. Мы все успеем и найдем выход. Легко. все в порядке не спрашивай слушай а я тебе говорил что люблю девочек фан как все закончится мы это проверим Сзади. Получай, доктор Хаус. Так тебе. Так. Ты в порядке? А что сомнения? Повнимательнее, ладно? Уверен, что мы идем туда? На да, все сто. Бери левее. Чисто. Вот черт, только не Пол. Знакомый. Ага. Всем притягиваем. Черт, Черт. Мат... Мат... Мат... Но, папа! Ч ⁇ папа! помоги! Папа! на пару секунд Папа! Папа! Держись Папа! Отлично повеселились. Фу. Ты в порядке? Вроде да. Отблагодаришь позже. Пошли. Маркус! Будь замышлен! Тупая башка. Значит, оставишь мне телефончик? Нет. Ладно. Просто секс меня тоже устраивает. Куда идти? Налево. Надеюсь, выход все таки там. А то начинаю к тебе привыкать. Это называется харизма. Свистун. Новости. Когда я сюда шел, никаких зомби не было. Хорошо бы. У меня боеприпасы на исходе. Тишь, Гей, Зомби-Вечеринка. Отжиг закончился. А? Не закончился. Нет, нет, нет, осторожно. Загори в аду! Что красиво? Черт, это и был выход. Дерьмо. А другой есть? Это единственный выход. Черт! Погоди-ка. Есть идея. Отойди. Смотри и учись, солдат. Скажи, я крут? Позер. Девчонкам такие нравятся. Ага. Стой! Что там? У него душа пожарного. Пожалел. Так. Вроде все чисто. Еще месяц. Прошли, пришли. Опять! Беги! Беги! Давай, снибр Беги, беби. Все. Уже рядом. Я уже это слышала. Их тут дофига, чего они стали как скопаны? Батарейки сели. О, нет твою ж мать принося, он мой. Ладно. Что с нашей страной сделал? Я тебе... А! Я тебе устраиваю, Как оно показать? Забей, уходим! Я чуть не завалила его. Давай сюда. Слушай, Дэби, задержи дыхание настолько, насколько сможешь. Лыви, не останавливайся. Давай. Что? Уходи, Дэби. Сейчас. Вот же. еще. Сейчас, как рванет. Без тебя я не пойду. Берегись. Позвони мне. Нет! Давай! Давай, дети, еди к Очнись! Дыши! Молодец! Ты в порядке? Мы выбрались. У нас получилось! Назад, солдат! Дальше мы сами, сэр, мы на месте! Груз отправки отправке готов. Выдвигаемся! Мы на пути к точке сбора. Вертолеты готовы к отправлению. Миссия выполнена. Конец связи. О! Доктор, он пришел в себя. где тот толстяк из машины удрал машину бросил поисковый отряд уже ищет его скоро найдем задержать как можно скорее есть сэр у него было это в каком она состоянии ничего серьезного оставьте нас да сэр История пишется не чернилами. Она пишется кровью. Спрашиваю один раз. Имя и местонахождение сообщника. Сюда. Ближе. Ближе. Еще ближе. Последний шанс. Где твой сообщник? Говорю один раз. Иди нахер. Вместе со своей армией. Уже сходил? санкционировал и привел в исполнение казнь обоих. Какого черта? Вы идиоты! Все записывалось. Быстро найдите этого Жордя и запись. Нет, а! вперед, вперед, вперед, вперед! Твою мать! Фильм озвучен на производственно-технической базе студии дубляжа «Лаки Продакшн» по заказу компании «Ракета Релизинг» и «Кинологистика» в 2016 году. Перевод Елена Лащ и Анатолий Сергеев. Что за ерунда? Ты о чем? Производство Германии. Круто. Дай сюда. <звук> Ну-ка посмотрим. Прикинь, это камера. <смех> Улыбники, может снимает скрытая камера. Ч? <плодисмент> Адольф был слепой. Смотри, какая лупа. Чего ты пришел? Я верю в тебя. Единственный человек на всем белом свете. А еще твоя сестра шикарная тёлка. Ты уверен, что все правильно? Я ни хрена не понимаю. Хотя сам немец. Уверен. Я много месяцев изучал материал. Мы вот-вот найдем золото Рейха. Круто. А секретное оружие... Швабенланд, пришельцы, НЛО. Чушь, дурацкие мифы. Чтобы пустить пыль в глаза и скрыть правду о золоте. На сайте написано, что все правда. А что если да? Нет, там ни слова правды. Что бы ни было в тех катакомбах, я это найду. Псих. Пухля, когда костюм будет готов? Хочу действовать. Недели через две, не меньше. Еще две недели? Смеешься? Костюмы, камера, прототипные, поэтому так долго ждать. Тогда хорош жрать, принимайся за работу, пухля. Или ты хочешь превратиться в Джаббу? Объясню как. Давай скажем про твоего отца. Что? Расскажи про отца. Армия там, секретность и прочая крутотень. Чувак, не мели чепуху, пожалуйста. И про свою шикарную сестру. Эй, сестру не приплетай сюда! Отлично. Этот блокнот, дневник Якоба Штайна. Он был еврейским заключенным в Дахау. Пахал на заводе мистер Шмидт в Оберамергау. Погоди, это важно. Дай сниму. Что, чего ты делаешь? Снимаю крупным планом, как хороший режиссер. Секундочку, режиссер не ты, а я. А ты просто оператор. У тебя нет права голоса. Ясно? Усек? Понятно. Но это очень важный дневник. Он старый, в нем какая-то тайна. Ключ к тоннам золотых слитков. Надо его показать. Ух ты, сиськи. Круто. Он точно в самом деле шный? Нет, блин, на ebay купил. Конечно, он реальный. Слышь, пухля, а что если там какая-нибудь тайная нацистская хрень? Или даже лучше, подпольное общество вроде фашистов с луны? просто сказал. Все, снимаю. Отлично. Это внешний забор. За ним военная база. Я придумаю, как тебя туда провести. А потом доставим тебя к верхней дамбе. К верхней дамбе, ясно. Если дневник Штайна не врет, там тайный вход в запретную зону. Да, и куча нацистского золота. Мы разбогатеем, чувак. Так разбогатеем. Мы в тоннеле, который раньше относился к катакомбам шмидта В этих тоннелях складировали запчасти самолетов. Очень продуманный ход. Круто, ага. Полные грузовики въезжали в тоннель, а выезжали уже пустыми. Так они годами дурили воздушную разведку. И то же самое делали с золотом? Да. Думаю, да. По официальной версии, золото переправили в Орлинное гнездо Гитлера в Альпах. Ага. Но его там не нашли. Томас, тут холодно и сыро, и ни хрена не видно. Мы на месте, ясно? Это единственное неогороженное место катакомб. А здесь? Хочешь узнать, что по ту сторону? Золото? Прямо за этой скалой тонны чистейшего золота ждут, когда мы за ними придем. Ты придешь. <смех> Черт! Круто, возьми камеру, пухля. Давай сюда. А чего просто стену не взорвать? Нафига я все эти пляски с бубном? Так же будет проще. Даже не думай: военные прискачут в два счета. И потом я же не террористы, не прячу в подвале центнер Динамита. Пошли на выход, еще кое-что покажу. Самая лучшая идея — пробираться на американскую военную базу посреди ночи. Видишь караульных? Пока нет. Я вообще нифига не вижу. Дай включу подсветку. Нет! Караульные увидят! Ты сказал, караула нет. Вон там нет, а здесь есть. Я все просчитал. Мы с отцом тут сто раз были. Блин, караульные! Нас заметили, беги! Я бегу! Шевели пухлями! Я бегу! Я на пределе сил! Бегу! Скорее, в машину! Быстрее! Беги же, беги! Беги! Черт! О. Ты засранец, долбанный! Ты говнюк! Ты бежал на пердели сил! Мне смешно! В процессе съемок ни один зомби не пострадал.